Здравствуйте, уважаемые, время новостей давненько не выходили ролики, поэтому в эту пятницу, сегодня уже в 22.00 выйдет примерный выпуск на канале, а в субботу в 23 часа, примерно так, плюс-минус, запущу в прямом эфире, либо в ВКонтакте, либо в Инстаграме, кстати, подписывайтесь и на то, и на то, смотрите запущу пилотный выпуск в прямом эфире, попробуем сделать все вместе. Идея этого концепта мне давно уже навязывается и накидывается одним из моих подписчиков, так что попробуем вместе пилотный выпуск запустим, пообщаемся, ваше мнение, в целом поговорим, так что ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с, кан с канала, увидимся в субботу и пишите, пишите обязательно в комментариях где вы хотите увидеть прямой эфир с пилотным выпуском Вконтакте или в Инстаграме. Пока!